привет мои дорогие многие люди задаваясь вопросом эмоций они их начинают очень э, жестко делить на положительные и отрицательные если говорить о научной концепции то это в принципе неправильно сейчас я вам приведу несколько примеров ну допустим вам нужно забрать у кого-то долг потребовать что-то свое и если вы в этот момент будете использовать испытывать эмоцию, допустим, безмятежность или восторг, то скорее всего ваша эмоция она не будет соответствовать ситуации из состояния восторга либо из состояния безмятежности вы долг свой забрать не сможете либо отстоять свою позицию либо приведу свой пример я однажды получил хороший проект и был очень сильно воодушевлен был в восторге и настолько сильно радовался этому событию ехал за рулем и был настолько воодушевлен но на настолько невнимателен, что попал в автомобильную аварию. И обычно люди эмоции э, восхищения, восторг, радость относят к эмоциям положительным, да. Но вот в моем случае эта эмоция ну, сыграла не самую позитивную роль в моей жизни. Поэтому давайте условимся так, что эмоции могут быть адекватной ситуации, а могут быть неадекватной ситуации. Вот, допустим, забирать долг в эмоции восхищения, наверное, не самый лучший способ. А для того, чтобы забирать долг, нужно, допустим, испытывать злость или гнев, например. Такие эмоции. Поэтому давайте условно договоримся, что мы не будем делить эмоции, на плохие и хорошие, на положительные и отрицательные, а просто будем э, определять адекватно этой ситуации эта эмоция, она для меня эффективна или неэффективна. Если отталкиваться с точки зрения научного подхода, то э, не бывает плохих и хороших эмоций. Как допустим э, эмоция, тревога или страх, она запускает в нашем теле определенные процессы, у нас появляется некая мобилизация, и мы э, начинаем более критично относиться к каким-то вещам. Мы насторожены, мы более внимательны, мы быстрее думаем. Да? Происходят определенные гормональные процессы, и нельзя сказать, что страх – это отрицательная эмоция. Каждая эмоция, которая зашита в нашем теле, она имеет обязательно какую-то функцию. Я не буду даже говорить что-то позитивное. Она имеет какую-то функцию, которая нужна нашему организму. Либо для выживания, либо для эффективного взаимодействия с другими. На этом у меня сегодня все, дорогие друзья. Пишите свои комментарии и будем развивать тему эмоционального интеллекта в дальнейшем. До скорых встреч. Пока-пока.